Всем приветик. Совет от вашего ума. Расклад плюс индийский буду у Итак, посмотрим, какой совет даст вам ваш ум, ваш опыт жизненный. В каких сферах. На что обратить внимание. Сразу смотреть будем совпадение. Итак, А вот совпадение коровы белая Красивая. Этот год у нас 2021 год коровы. Смотрите, цветочек. Целых два совпадения. Так. А вот еще и рыбки подряд совпадения а вот здесь смотрите совпадение так. смотрим какие еще будут совпадения давайте больше я не вижу Но сейчас может быть еще будут оголопок птичка так четвертый ряд проверяем и вот еще и так первый ряд будем сейчас смотреть Какие у нас вышли совпадения в первом ряду? Так, раз, два, три, четыре. Четыре совпадения. Больше вроде я не вижу никаких совпадений. Давайте начнем. Итак, посмотрим. Совпадение первое. Первое совпадение. Сейчас секунду. Первое совпадение. Будто. Ой, извините, сейчас. Вот, буду. Так, сейчас, сейчас, вот, вот так вроде ровно. Так. Первое совпадение будет вопрос решит официальное лицо значит он вам советует если сейчас у вас есть какой-либо именно вопрос момент ситуация и нужно решить какой-либо вопрос в каком-то моменте в вашей жизни по любым сферам то сначала обратитесь к официальному лицу это может если на работе руга... сейчас скажем. руководство руководящая должность лицо официально может занимать. Также если по поводу каких-либо вопросов также обратитесь. Но если вдруг вам не помогут решить, воспользуйтесь своим умом и опытом жизненным опытом. Итак, давайте посмотрим следующее сопадение. Следующее у нас белая корова. Ой, извините сейчас. Вот белая корова. Какая красивая красавица с украшением. Корова успех. А нет, подождите, извините, корову Удача в жизни. Ваш ум вам хочет подарить подарочек, удачу в жизни. Так, цветочек. Цветочек, цветочка Очень красивый цветочек. Ой. Вот вроде ровно. Так, цветочек похож. Забыл название, сейчас вспомню. Вот, лотос. Так, цветочек у нас лотос. Лотос. Сейчас секундочку. Прекрасное настроение, безоботная тани. Вам ум дает никогда не надо будет пользоваться именно своим жизненным опытом, умом, то есть отдых от знаний, от всяких тел. побольше отдыхайте. Возможно, вы много работали, думали, о чем-то очень долго мечтаете. Так, сейчас вот. Две рыбы. Так, две рыбки у нас. Две рыбы. Споры, вылики, разговор. Возможно, вы можете с кем-либо спорить. Вы можете даже между собой спорить. Именно со своим внутренним «я», со своими эмоциями. А вот я сейчас в не увидела. Ум хочет вам сказать, чтобы вы сильно так не эмоционировали в плане спора. Потому что спор, возможно, и какой-то ясности и будет привносить правду, да, чего-то. Но спор — это не просто разговор. Спор — это когда выплескиваются именно такие плохие эмоции, у вас забирается энергия, также и вы отдаете энергию, то есть тратите на плохие эмоции, эмоционируйте, громко кричите. И это все влияет потом на ваше здоровье. Споследствием, что у вас начинается плохое настроение, здоровьем, возможно, головные боли даже. Чувствовать уже себя можете слабо, не очень хорошо. Поэтому спорить не нужно ни с кем. Если кто-то хочет поспорить, возьмите листочки, пусть каждый напишет то, что хочет, и почитайте спокойно. Так, здесь мы посмотрели. Давайте второй ряд смотреть. Совпадение. Так, здесь мы уже смотрели. Буду. Так. А вот. или, или его на третий ряд. Давайте ну, сейчас еще раз посмотрим хорошенько. Если уже никаких не будет, то возьмем. Так, так, так. Вроде совпадений нету. Угу. Значит, давайте смотреть свиток. Я переверну. Угу. Как необычно, да? Раньше так вот писали, о чем-то рисовали что-то. Иероглифы. Вот люди раньше так письма писали. Необычно, да, свиток? Цветок, то есть, как будто как цветок. СВИТОК, буква С, СВИТОК, СВИТОК, ДЕЛОВОЕ известие. Благодаря использованию вашего ума и опыта вы получите деловое известие, возможно, по работе или же в плане ваших творческих начинаний, также по поводу учебы, ну и, возможно, новая работа или подработка. Так, третий ряд смотрим совпадение с третьим рядом. Третий ряд я совпадения не вижу. Давайте добавить четвертый посмотрю. Четвертый с третьим. Ну, вот тут вот есть совпадение. Еще раз давайте. Третий ряд. Третий ряд. С четвертым А, вот! Голубь. Я чуть не забыл Рядом преданный друг. Или рядом преданная подруга. Самое главное, в первую очередь. Преданные и лучшие друзья это вы сами. Сами у себя. Так. Давайте еще раз посмотрим. Совпадение в третьем ряду. Нет, Так, угу. да, в четвертый ряд вот такое совпадение больше нету. Больше я не увидела никаких совпадений. У -у -у. Так, ну давайте вот четвертый ряд. В третьем. Нету в четвертом стрела в сердце. Безответная любовь. Ваш ум советует, чтобы вы воспользовались своим умом. И.. Понимали, что безответная любовь – это опыт, который нужно пережить. Возможно, вы не будете пользоваться этим опытом, но вы должны пережить, сделать шаг. Как я говорила, когда переживается, ну, вот пережить эмоции, то есть вы сейчас можете эмоционировать, а потом это у вас пройдет, как дождик. Дождик начался, дождик уйдет, и дождик закончился после дождя радуга. И также безответная любовь. У вас влюбленность, чувство, любовь, потом безответная любовь. И вы должны это пережить. В первую очередь надо любить самих себя. Итак, когда вы идете по ступенькам, вы же делаете шаг один, потом второй. И вы так поднимаетесь. Вот здесь вы поднимаетесь, поднимаетесь, поднимайтесь, и вот вы уже дальше идете. И также вам надо переш... не то что перешагнуть, а сделать шаг и пойти дальше. Заняться новым увлечением, чему-то новому обучаться. Интересовать в мире столько всего прекрасно, столько всего интересного. Вы только посмотрите вокруг себя. Свой внутренний мир. Итак, давайте посчитаем советы. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь. семь советов. Ваш ум хочет, чтобы вы наконец-то воспользовались своим умом, включили свой ум и начали пользоваться своим умом, опытом, чтобы из каждого момента, из каждой ситуации извлекали опыт. Даются моменты, чтобы пережить и понять, какой был в этом опыт. Что за опыт? Для чего опыт нужен был? Ум хочет, чтобы вы начали пользоваться своим умом. Всем пока!